Одной из самых больших загадок, с которыми мы сталкиваемся сегодня, является вопрос, почему Бог избрал еврейский народ. В 19 столетии жил британский поэт, написавший слова, «Для Бога странно, что Он избрал евреев. Не странно это лишь для тех, кто выбрал Бога всех евреев, с презрением отвергает их». Этот вопрос живет где-то в дальних уголках, человеческого сознания с очень давних времен даже среди моего еврейского народа возникает этот вопрос некоторые из вас могли видеть фильм или постановку скрипач на крыше в этой истории Твье молочник поздно ночью возвращается в анатовку у, у него есть цурыс, проблема он смотрит в небеса и говорит, «Боже, они говорят, что мы избранный народ. Хоть раз ты мог бы выбрать кого-нибудь другого». Страдания евреев и их избрание могут казаться противоречивыми фактами для многих. Но мы должны помнить, что Бог не избрал еврейский народ. Нет, Он избрал одного человека. Этого человека звали Авраам. Бог изменил его имя на Авраам, отец многих народов. Именно во время этого выбора Бог сказал, «Я благословлю тебя, я сделаю твое имя великим, произведу из тебя великий народ, через тебя благословятся все народы на земле». Бог избрал Авраама и его потомков не потому, что Авраам был великим человеком. На самом деле, в книге Второзакония, в седьмой главе, Бог говорит евреям, «Я избрал вас не потому, что вы были многочисленными, а потому, что вы малочисленнее всех народов». Бог избирает людей чтобы они исполняли Его повеление. Не потому, что мы заслуживаем этого, а потому, что Он – великий Бог, любящий каждого человека. Бог избрал Авраама и его потомков, Исаака и Иакова, и двенадцать колен Израиля, чтобы благословить все народы на земле. В тебе благословятся все народы. Хотите знать, почему Бог избрал еврейский народ? Позвольте мне вам ответить, потому что Он любит вас и любит меня. Он избрал и вас, и все, что вам нужно сделать, это ответить на Его избрание и получить Его дар через Иешуа, через Иисуса Мессию. Надеюсь, вы это сделаете.